Погода сегодня не к черту Для злых и усталых мужчин Набить бы кому-нибудь морду Да нет подходящих причин А небо то дождь проливает То снегом швыряет в лицо Но так, господа, и бывает Наверное, перед концом А в памяти спутались горько Шрапнели в глицийских полях От больничной серой койки До дом с мезонином в филях И парк, где влюбленные пары Скрывались в тени тополей Где часто с вином и гитарой Гуляло собрание друзей Какими мы были задиры Как смелые мы были в речах как ловко сидели мундиры, На узких мальчишьих плечах, А ныне мы, дьяволы, боги, не дрогнет сражений рука, Клинок загоняя постоки, Ворущие тело врага. А впрочем, все то многословие, Не медали мы наперед. Что будет еще при озовье, и страшный ледовый поход, не все одолеют дорогу, не всем улыбнется судьба, не все упокоятся с Богом на Сен-Женевье дебува, а ныне погода не к черту, холодный туман от реки, лишь теплая конская морда, касается. Мокрые щеки. Спасибо.